Расскажите, пожалуйста, какой есть метод для того, чтобы правильно принять решение. Там я на первой ступени давал маятник, говорил, каким образом работать с этим маятником. У нас есть кубики, есть руны, дуйко. Купите себе и сделайте маятник, зарядите его правильно, пусть он отвечает на ваши вопросы. Это же легко, все на первой ступени, там все есть.